Приветствую вас, друзья, на канале Индекс Рейд. Анализ рынка на сегодня двадцать шестого января две тысячи двадцать второго года. Рынок остается в нейтральной зоне, индикатор страха и жадности показывает отметку 54. За последние сутки было ликвидировано 53 тысячи с небольшим трейдеров на общую сумму 218 миллионов долларов США и потери несут преимущественно шортовые позиции. Давайте сразу же посмотрим на соотношение коротких и длинных позиций, также за последние 24 часа у нас доминируют лонговые позиции 50,73% доминации. Индекс сезона показывает отметку 27 и давайте сразу посмотрим на доминацию биткоина. Как я говорил ранее, при попытке роста главной криптовалюты доминация скорее всего будет прирастать вместе с ним и обратите внимание, с момента краткосрочного буллрана, который происходит в последние недели, у нас растет в том числе и доминация. Сейчас небольшое коррекционное движение. Если посмотрим внимательно, то секвентал у нас завершил лонговую динамику. Подсветил девяткой свечу Хайконеши. Вот она подсвечена красным цветом. После этого продолжил движение по инерции. Сейчас отрисовывает свечку Доджи, консолидируется где-то примерно на поддержке. Глобального Fibonacci отметки 44.04%. Обращаю внимание, при всем при том, что сейчас на индикаторе Market Cipher мы видим снижающуюся динамику по волнам моментума и отрисованный красный кроссовер, у нас все еще сохраняется зеленый денежный поток, а также трендовый индикатор Trendscore показывает нам уход в глубокую бычью зону. Это означает, что после некоторой коррекции доминация может продолжиться, а вместе с ней... И корреляция с ростом главной криптовалюты, но об этом мы поговорим чуть-чуть позднее. Индекс доллара США продолжает нисходящую динамику. Обратите внимание, сейчас мы концентрируемся в зоне 102. Если прорыв состоится, то у нас есть вероятность ухода на локальное Fibonacci 768 к отметке 99 примерно. Но перед этим будет, конечно, зона уровня 100. У нас секвентал подсвечивает эту зону на отметке 100,70 и 101. 40 сотых вот это такая некая зона будет выступать в качестве поддержки для этого индексного показателя в частности сейчас нам индикатор секвентал подрисовал девятую свечу обратите внимание но при этом настолько явно расширяющийся красный денежный поток на индикаторе market cypher а также глубокие шортовые настроения по индикатору trendscore нам говорят о том что вырваться у нас вряд ли получится консолидируемся на локальном уровне золотого сечения 618 фибоначчи и сейчас скорее всего у нас в большей степени вероятность продолжить нисходящую динамику, при всем при том, что у нас есть зеленый кроссовер, снизу у нас волна моментума, но денежный поток нам вырваться все еще не дает. Хотя есть явная уже перепроданность по стахастическому и классическому RSI. В любом случае нужно будет наблюдать за тем, как двигается индекс доллара США, поскольку он имеет так или иначе обратную корреляцию с главной криптовалютой, для тех кто не знает или впервые на моем канале. Глобальные рынки находятся в велотекущей динамике. Обратите внимание, все-таки в зеленом цвете, но прирост небольшой. В большей степени сейчас лидирует высокотехнологичный сектор 0,60%. В любом случае, сейчас. Главный индекс 500 пытается закрепиться выше 4000 пунктов. И если ему это удастся, то ближайшим сопротивлением у нас будет 768 локальная Фибоначчи на отметке. 4150 пунктов и 4200 пунктов. Такая некая зона между локальным и глобальными уровнями Фибоначчи. В любом случае, стоит обратить внимание сейчас на дневном таймфрейме. У нас очень четко по кривым есть пересечение 50 и 100 экспоненциальной средний скользящий это конечно не золотой крест но так или иначе очень хорошо и позитивно будет влиять на динамику этого индексного показателя оранжевая кривая 50 экспоненциальная средний скользящая голубая кривая 100 и мы видим с вами что есть намек на пересечение также трендовый индикатор trendscore двигается с нижних уровней шортовых настроений ближе к лонговым сейчас находится в нейтральной зоне если прорыв в лонговую зону состоится то динамику в зону 4150 пунктов мы с вами обязательно увидим. В любом случае у нас продолжает коррелировать криптовалютный рынок с фондовым рынком, так или иначе нам в первую очередь нужно следить за со событиями, которые происходят именно там. Федеральная резервная система пытается достичь своего пика. По заявлениям руководства регулятора пиком является ставка 4,75% и 5,50%. Процента. Вероятность того, что данные значения будут достигнуты примерно на заседании 22 марта, хотя и возможна задержка. Однако здесь не в цели основной смысл, а в путешествии к этой цели. В любом случае, по пути к тем самым заявленным отметкам, о которых говорил Джером Пауэлл, и попытки снизить инфляцию до 2%, так или иначе, Федеральная резервная система может сделать паузу и настроение у нее изменится с бдительного такого ястреба инфляционного до зависимости от данных. И данные вполне могут быть благоприятные для снижения инфляции, так что участники рынка могут вздохнуть с облегчением. Такие предпосылки есть ближе ко второй половине 2023 года. Скорее, весна, лето. И если это произойдет, то мы вряд ли с вами Увидим рецессию, хотя кривая доходности свидетельствует о том, что рецессия уже не за горами, либо она происходит сейчас в таком вяло текущем формате. Потребление составляет трети ВВП. Кстати, данные по ВВП вышли неплохие, но мы видим с вами, что роста у нас такого активного не произошло. Чуть-чуть закрепились выше 4000 пунктов и рынок не воспринял это с каким-то новым воодушевлением. А вот на следующей неделе у нас будет более интересное, Поэтому сейчас рынок такой вялотекущий. Инвесторы ожидают решения по процентной ставке. Но это решение по процентной ставке заранее уже известно. ФРС не скрывает того, что они собираются поднять ставку на 0.25%. Но скорее всего, в первую очередь, инвесторы будут, конечно, ожидать данные по уровню безработицы. И мы с вами увидим их в пятницу 3 февраля. И также очень важно следующая неделя. То есть через одну у нас выйдут... 14 февраля данные, которые нам в первую очередь необходимо отследить, это, конечно, индекс потребительских цен за январь. Именно этих данных ожидает сейчас основной рынок и основная волатильность на рынке будет именно связана с этими событиями. Но так или иначе, первым событием, которое нам стоит ждать, это, конечно, на следующей неделе, 1 февраля, заседание комитета ФОМС. Федеральная резервная система объявит о повышение процентной ставки. И, как я уже сказал, вероятность того, что ее поднимут на 0,25%, то есть на 25 базисных пунктов, сейчас, скажем так, самая большая. В любом случае, при самых позитивных сечениях обстоятельств, таких фундаментальных, с фондового рынка, в первую очередь имеется в виду различных показателей, то технически цена биткоина до лета может аккумулироваться в зоне 20-25 тысяч, то есть достигнуть 25 тысяч вполне себе вероятный сценарий, я говорил об этом в своих обзорах, Ну и в конце второго, начале третьего квартала цена может начать продолжить рост. В любом случае также имеются и пестимистичные сценарии, я о них тоже говорил, если все-таки окажется, что рынок будет слишком перекуплен, у нас может развернуться цена, и такие события у нас уже происходили. В частности, я ссылался на ситуацию, которая у нас была в 2019 году. Если мы посмотрим с вами на график биткоина, то это объективно картина похожая, ту же самую картину нам рисуют и большинство фундаментальных индикаторов на рынке. Обратите внимание, что в 2019 году у нас был промежуточный all-time high, где цена вырастала в момент самых низких значений почти в 300% и достигала промежуточного хая, после чего снова опускалась практически на 70%. процентов. Это объективно тоже видно. Минимальная точка, потеря около 70% процентов стоимости. Сейчас такой рост вряд ли возможен, потому что 300 с лишним процентов нас отправит к нашему последнему All-Time High, который у нас был с вами в ноябре 2021 года. Это вряд ли возможно, но если мы посмотрим с вами на график, то очень четко сейчас развивается картина по индикатору Market Cypher B. Мы видим активный Огромный зеленый денежный поток. Да, волна моментума отрисовала красный кроссовер, двигается вниз. У нас есть перегретость по стахастическому и классическому RSI. Требуется, конечно, какое-то коррекционное движение. Поддержкой выступает у нас сейчас отметка пунктирной трендовой паутины. Это в зоне примерно 22 750, где-то 22,650. Далее на поддержке у нас динамичный уровень. 200 экспоненциальный средний скользящий. Все это в зоне 21 тысячи долларов. Здесь же у нас подрисовывает и секвентал уровень 2800-21100. И также хочу обратить ваше внимание, что 50-я экспоненциальная скользящая на дневном таймфрейме пересекает сотую. Рыжий мувинг пересекает голубой. И это означает такой малый золотой крест и вероятность движения дальше вверх у нас достаточно высокая. С сопротивлением у нас пунктирная желтая паутина на отметке 25 тысяч долларов. Далее мы видим с вами Уровень глобального Fibonacci, если посмотрим внимательно, то это уровень 61.80 или 618, неважно, в любом случае это уровень золотого сечения. Также хотел обратить ваше внимание на один из моих любимейших индикаторов, индикатор золотого сечения или мультипликатор золотого сечения, он уже давно показывается в моих обзорах. Здесь подробно на Look into Bitcoin вы можете почитать, как он устроен, но он достаточно точно определяет Зоны ценовые консолидации цены и в первую очередь зона аккумуляции, это зеленая кривая, это та самая кривая золотого сечения. Первый уровень это 300 дневная, простая скользящая средняя, сейчас она находится в зоне 26, именно туда мы можем с вами отправиться, там же находится и золотое сечение, золотой карман по техническому анализу, который я только что показал и следующим уровнем, который у нас будет, это уровень золотого сечения отметка 40, поэтому если мы вернемся на график, то у нас с вами возникает очень интересная картина, ровно половина движения, как в 19 году от нижней точки до зоны 40 у нас составляет 170 процентов, то есть примерно половина того роста, который был в период 18-19 года. И если это произойдет, и действительно будет промежуточный хай, и дальше экономики мира не справится с ситуацией, то мы с вами, вероятно, можем увидеть двойное падение, и если это произойдет, мы с вами окажемся в зоне. 12 тысяч это именно те самые 70 процентов падения которые были и в прошлый раз этот сценарий сейчас кажется наименьше вероятным хотя зону 12 тысяч я неоднократно отмечал с технической точки зрения было бы правильно коснуться именно этой отметки даже где-то в зоне 10 500 это верхняя граница вот этого периода накопления. Если бы это произошло, с технической точки зрения было бы все наиболее правильно. Но так или иначе, это рынок. Здесь в большей степени не техническая часть играет, а это психология. Для тех, кто не знает, индикаторы рисуются графиком цены, а график цены рисуется, конечно же, людьми. Теория доу, почитайте о ней, если еще не в курсе. Так или иначе, аналитики Glassnode сейчас склоняются к тому, что у нас достаточно позитивные настроения среди ходлеров появились, то есть долгосрочные держатели сейчас удерживают активы и затраты их сократились и перешли из отрицательной зоны в положительную. То есть у нас большинство он чей индикаторов показывают либо точку достижения дна и попытку роста, либо уже где-то недалеко от этой отметки. То есть, если раньше удерживаемое ходлерами предложение сокращалось на 314 биткоинов в месяц, особенно после обвала биржи FTX, то сейчас, наоборот, идет восстановление более 100 тысяч биткоинов в месяц. Также хотел бы обратить внимание и на некоторые ключевые ончейн-индикаторы, MVRV, score в данном случае. Здесь как раз-таки очень четко показаны зоны достижения дна, и мы это дно достигли, сейчас пытаемся вырваться из этой зоны. Мы можем дойти до середины, можем дойти до зоны, как раз-таки, Перекупленности тут сложно предсказать, но мы точно знаем, что с минимальных значений мы пытаемся вырваться. И также один из ключевых индикаторов нереализованный профит и Убыток Очень хороший индикатор. Здесь он расчерчен на Look into Bitcoin зонами капитуляции, зонами страха, оптимизма, веры и эйфории. И мы сейчас уверенно двигаемся из зоны капитуляции в зону оптимизма. Сейчас находимся все еще в зоне страха, конечно. Но здесь у нас уже помимо страха присутствует еще и надежда. Поэтому с этой надеждой мы можем отправиться в оптимизм, а дальше и в зону веры. По крайней мере, фундаментальные показатели рисуют нам именно такую картину. Ну и если говорить о локальных трейдах на 6-часовом таймфрейме, мы с вами явно видим боковое движение сейчас, рынок удерживается. В любом случае, инвесторы ожидают того, что будет происходить на глобальном фондовом рынке, так или иначе. Я считаю, что у нас уже, конечно, есть достаточная перегретость, по крайней мере, по индикатору. Market Сайфер на 6-часах мы видим снижающуюся динамику, также и Зеленый денежный поток у нас снижается Здесь внутри, если посмотреть ближе Мы видим отрисованную волну моментума Она не завершила свое формирование Нет кроссовера, нет точки В средних значениях бычьей зоны индикатора тренд-скор перегретость у нас однозначно присутствует по всем RSI, я имею в виду классический и стахастический, так или иначе сейчас у нас поддержкой выступает пунктирная трендовая паутина, здесь четко видно уровень 22.650, я уже о нем говорил, сопротивление локальное сейчас у нас 23.300, прорыв нас отправит в зону тысяч В любом случае ожидаем событий следующей недели, исходя из них можно будет принимать какие-либо инвестиционные решения. Так или иначе, трейдерам без разницы, куда двигается рынок. Каждый из нас ищет точки входа, исходя из своих технических знаний. Ну а инвесторам я бы посоветовал в любом случае всегда соблюдать риск и money management и никогда не поддаваться фомо, то есть страху упущенной выгоды. Ну а с вами был Гоша, канал IndexRate. Обязательно подпишитесь, если вы еще не подписаны. Ставьте лайки, оставляйте комментарии и до новых встреч.